Ты меня боишься меня? Ты видел, как я собаки болезнь? Так чудите. Брат, это будет вот такой репортаж. Вот так, Россия. Ты пушай, когда баба? Ты ее идешь что девушка вошла или хуе? Вера, иди сюда! Ты больше не будешь? Никогда не будешь? Как она называется? <связь> Восточная сказка. Восточная сказка, ну жопой ее называй. Я рукой за трубку зацепился, потому что жопа только была на буланочке. <связь> ну, у меня штук, штук хороший, слава тебе Господи, ли теплый, Выпили два литра, и как мужик. Ты меня боишься? Меня. Ты видел, как я собаку на Так что тебе нехорошо. Я сказал, что мы легкому набирать у меня обуча это вообще а любовь, вы меня тащите по жизни, вот так. Спасибо, вы молодые, я уже не совсем дряхую. Вот и все, что было, вот и все, что было, ты что, что тишины? Если он тебе дал 40, ой, сильный. Ты дал ему четыре. Я вижу Аллахом, я с ним работать не буду. Это я похожа на ну, Всё? Да. Ты уже записан. Четыре да. пища. Да. Он мне даёт полторы. И говорит три. На кто врут? Аллах видит все. Завтра будет готов. Как я буду работать? руками Нет, ты слушай когда баба ты ее идешь людей в о браке или хуе иди. иди это будет вот такой репортаж ты больше не будешь никогда не, не будет никогда как, Виктор, ты красиво это сделал, а? Обалдеть! А, прям... Джигит! Э... Друг! И да. Вот другу плохо! Вот, и и да. вот <г Bundle> это мы возьмем домой, только не в этой... Я прям, как груд женщины целуешь. Вот это мы возьмем домой на троих именах. И потом поговорим. Как подписывайтесь на канал Жека, как обычно. обычно подписывайтесь <говорит> на канал Джека. <говорит> Ставьте лайки, комментарии. <говорит> Не ставьте, ни лайки, ни комментарии. Просто подписывайтесь на канал. А там как хотите. И не вы, девочки, но В радости повода. <плодит> вышла, вышла, девочка. Что делал радовращий а за коза А Знаю, знаю, в чиновника, чем я тебе рою, що я в и вечора кращу тебе. О oh, я вчора, и северчора Крещу тебе полюбить Водороста мне величка Всей руками молода Русакоса до пояса З боку лента голуба Все. О, Дальше я слов не знаю. Что он заебрабил? С конем! <свы> так, мы уже уходим с кабака. Но как получилось? Вот, друзья. Виктор. Новый Володя козел. <свы> это уже этим заблеваем. Надеюсь, это не заблокирует мой канал. Друзья, видите, такие мы без башни. Спасибо. Йопка сказал бы, йопт, вы были брать. Вот туда, на скамейчку. Ты вот такой книг на скамейку. Бабаха. Друзья, вот такой вот там смешной контент. Так, у меня тут как оператора. Ну и видите, большой человек. Это страшно ходить и снимать. А главный папа, нет, блядь, для слепых. Дайте, вон машина едет. Выплывай, чары, через вечер и Что блядь? Пошли. Друзья, вот мы с Виктором договариваем Сергея пойти присесть. Литр вина вот там. Сергей потерял свой литр вина. Никак не может его найти. Пизда. Смотри, вот. Пизду мы тоже успеем, а вот едет автобус. Куда-то. Ну, да. Сереге надоело жить. Ну, Он решил догнать автобус. Дурак ты, Подожди, Так. О, на пили как мыть мыть мыть мыть мыть мыть Вот так, мыть мыть мыть мыть мыть мыть Ты не настраиваешься, Пацан убегает, да? Он испугался после твоих размеров. Да ебали все размеры. Это, мне кажется, он уже не хохол, он больше москвич. Нет. А москвичи обычно такие Нет. пугливые. А меня смотрят, наверное, москвичи, я думаю, на меня за Подожди. это не будет отписывать. Подожди. все-таки он чего то испугался, друзья. Это не похоже навстречу встречу двух земных Друзья, заведение называется Восточная сказка. А скажи, пожалуйста, адрес, как сюда людям добраться, здесь очень вкусно Улица, Третья, по адресу, Тайдон, Вино обалденное, вино, я такое в жизни не пробовал, вот я сколько живу, 37 лет, и впервые попробовал настоящее вино ну, я, все, которым... а вы выпили 2 литра, как мужики, да, да, да. еще и баб наплывают Обалденный хлеб, а, сыр очень mm -hmm. вкусный все очень Отпусти. вкусно. А самое главное. Долма, долма обалденная. С барадины, да? У, уважение. Вот. вот. меня собака анитура. Спасибо. Друзья, приходите, правда. Здесь очень вкусно. Гостеприимно. Хорошая музыка играет. Ну, а музыку слышно? И немножко. И приятные люди. Ну, один человек уже ушел, мне очень приятный. но... Ну. <смех> украинец, причем. Нет, он не украинец. 30 ну, лет прожил в России. И что-то фундосил за Украину. Поэтому, друзья, приходим вот еще раз в это заведение. Восточная сказка называется. А, а какая это станция? Извини, пожалуйста. Станция как называется? Нет, а, я... Скажи погромче и... и еще разок адрес. Новая подрезка улица. Нет. Тодом, что... А остановка вот тут через дорогу. Здесь старая подрезка. Друзья, на выходе из кафе я обнаружил, что у меня нету паспорта и кошелька. Я немного пьяный, веселый, но ну, уже, наверное, не такой веселый. Скорее всего, это Сережа, который ушел, больше никого рядом деньги. не было. Писки. Взял мой паспорт и это кошелек, которым было не так много, сейчас повторюсь, тысяча рублей, но все равно это деньги. И это документы. Это большие документы. Документы большие. это большие деньги. Это прибыль, а, так, а, поэтому я думаю, Сережа, если смотришь это видео... Я иду с этой записи в полицию, и mm. ты увидишь себя в новостях. Mm. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. Я прошу прощения. Прошу не подписываться. Это ясно. Мне так противно. Я думал, что он друг на украинском языке разговаривает. Разговаривает. Мы выпили хорошо. Это ничего не пропало? Меня... А что мне выпало? У меня пропал кошелек или, и У меня ну, деньги тоже не небольшие рассчитаться за линию. Ёдь, человек, ребята, так жить нет. Даже если ты не Скажи и дадут. Ну, только скажи, что я не могу заработать даже. Не могу. А не летай ничего. Не летай ничего. Я скажу, я не могу заработать. Любой так. Любой. В городе Это было пять лет назад, когда строили церковь. Были леса. Я дурак с баяном добрался. Где вот черная полоса и играл на баяне. Батюшка. Подумал, что это невероятно. Но он меня снимал. Но я же тоже боялся. Я рукой за труп зацепился. Потому что жопа только была на плавности А ноги ну висели так. Тут нельзя брать. Батюшка сидеть. Иван. Да святой запускай. Он так же надо. Ну я не герой, просто. Не поднимай. Поси кушать. курицу. Дима, волю поднять. Николая. Пойдем в воздух. Я приду. Вот, вот я прихожу и ухожу. А вот это дерево. То есть, кстати, Делиса, покажи вот так. Вот так покажи. Он стоит уже много лет. И если поставить любого из нас, любого из нас стоять хотя бы три дня обосется он стоит туда погоди простите хотите простите, не простите. Показал. показал вот вот вот вот оно вот вот же, же. блять подожди тротуар вот Все он стоит А мы просто ходим, бегаем Думаем, что мы умные, и против дерева любой дурак, любой дурак Любой дурак против этого дерева мы ходим, ищем паспорт, не можем найти мой паспорт. Там был портмоне у меня кошелек, там у меня права водительские, удостоверения, вернее, водительские. Там у меня также полюс медицинский страховой был. Также у меня там карты были. Не буду такие банки называть. Но были карты. Там много карт, это долго времени займет. Вот мы с Виктором ходим мыщем, ничего не нашли. Наверное, все-таки, тот тип где-то далеко выкинул. А, и зовут его вовсе Сергей, а как по-другому? А почему ты считаешь по-другому? Ну, сказал что... хоть по воде, хоть Коля, какая в гора, Мы его документов не, не смотрели. Но прикинулся, пьяный, выпил мало, пришел трезвый. Взял, и... как это, ну, не важно, что он взял. У нас было литр вина. Ты вообще не пил днем. Ну, да. Вообще не пил литр вина. Потом это мы взяли литр вина и литр. Взяли я хотел, чтобы ко мне пошли за мной, но он прикинулся пьяным. И сразу резко, ну, видно на этом, как он ушел. Да Мне сразу друзья, мне сразу рожа, даже не лицо, а рожа. как говоришь Сергей зовут, вот я тебе на Ютубе передаю привет, пусть эта страна посмотрит. Кстати, если кто-то будет пострадавший, вот вам будет человек, если вы в нем его опознаете от его деяний, как вы можете обратиться в правоохранительные органы, все записано на видео, вернее не все, но. Больше в зале никого не было, кроме нас троих. Да. Но я отходил, а ты где был, когда я отходил по прохождению свободу? Курить раза три я отходил. Он оставался. Сам. Я не могу. Но э -э там. видео будет, будет видео видно, что человек, конечно, сложно его назвать человеком после свету, э что он подсел, подсел к моей куртке, к моей парке, вот которая сейчас, которая висела на стуле. Кстати, на нее косился. То есть человек уже, я сейчас видео пересмотрел, что человек бывает? уже Думал, наверное, как бы это ему залезть в чужой карман. Но Спраш дурак признался, ему... что там не миллион, а два. Пришел я в полицию, в полиции мне говорят, что это постоянный клиент. Но камера почему-то у них э, не работает э, в зале, где мы сидели, хотя, по идее, камеры должны быть везде. А в каком я полиции полиции? Волжанинов. А точно адрес. Сидяминская дом 11, Что-то так. Вот, друзья. Вели вышестоящие органы. Хорошо а обратить внимание, что сотрудники полиции. Так вот себя ведут. Э, говорят, то, что, кстати, съездили за 5 минут кафе хотят до него добираться на машине как раз мы в одну сторону отсюда где был в отделении за пять минут они успели съездить туда-обратно и всех допросить есть это вам странно вам это не кажется вот так у нас полиция работает в городе москва черкизово да молжаниновский район деревня Быть сейчас черкизово у меня, мне плохо, мы вчера еще отравились с Виктором а Или да? курицы, или вином, непонятно, зачем так Вот, и извиняюсь, что у меня такой вид не очень веселый, скажем и как вид? Ну, так веселый, все. да, веселый, у меня теперь будет не, не, не скоро Так, Михаил, мих. сейчас все будет хорошо Все будет хорошо а, Как что-то прояснится, я еще сниму видео Потом буду монтировать ролик Ну покажи природу, какая хорошая в отдыхает. смотри, какое дерево и вот всяга. вот. А это гриб-паразит. Дерево, она, и нам тоже скоро придет подмара. Всягу очень тяжело э -э найти, на настоящую, настоящую да, которую на терочке пропускаешь и на дома, Красивая природа, и это осень, это ещё не зима. Я люблю вот такую погоду Вот люди ходят, улыбаются Счастливые. Нет, украли Украли паспорт Украли паспорт ну, где ты уже? Где там уже он лежит? Ну, все Друзья, а сейчас мы с Виктором Ну, вернее я вот, Буду искать помойки Свой паспорт да Все помойки будем обыскивать Такая вот помойка ты красивый Паспорт мой тоже красивый был, Виктор, но паспорта нету. конечно, сюжет, я думаю, прикольный, не у всех каждый день пиздят паспорт с документами, у меня сейчас там регистрация, кстати, у меня прописки нет, у меня регистрация в Москве, московская регистрация. Не ехать теперь дальним родственникам в Москву за своей копией регистрации, восстанавливать паспорт. Вот и. Друзья, у меня полная жопа. Так, сейчас еще я помоечки посмотрю. Сейчас. Друзья, еще помоечки, помоечки. Я теперь как бомжик из документов лазил по помойкам. Вот. Так, ну, Здесь, извиняюсь, за пальцем здесь нет. Это уже, наверное, 20-я помойка, которую мы с Виктором проверили. Вот. Виктора я не стал снимать в лазер, позорить. А себя решил засветить. Ну, считает я считаю, это не позор. Люди пранки снимают в туалете. Вот, ты покажи, какой проход Ты Дерево упало. Я буду сейчас идти, а ты покажи Ну, рост у меня приличный. Я вот так, показываю жопу, Мою жопу, я вот так. Так тебе Это иду домой. Можно или нет? Выходи. Во, правильно, правильно попал. Это мой друг. Лучший после гитлера. Слушай, а ты писал? Ладно. Виктор, поделись все. нашей бедой. Беда, беда. Ну, Слышь, вчера были да. в этом. жопе, ой, ну... Как она называется? Восточная сказка. Восточная сказка. Ну, жопа ее называют. Слушай, пришел, мужик, сейчас мы тебе покажем. Украинец вроде, туда-сюда. Мы взяли литр вина. Да, нормально, посидим. Там еще салат, сырный салат. Ты предупредишь, что я просто блогер. Там, это Слушай, да. Нормально все. Он подошел, взял и опит. Какие а мне он не понравился, тебе говорил. Mm -hmm. Меня не послушал. Ты, ну, я, человек, который всех всех приглашает в гости, Виктор, это такой вот человек простой. Да. А я не Да. А я взял. Э, нет, немножко. Он к нам сел. Я хотел, чтобы рядом. нет, рядом, Бог не сел. Тоже взял вина. Ну никто же не пьяный. Ну я выходил, там танцевал чуть-чуть на одной ноге. Ну вот раз там, выходим, раз прощались, он говорит, у меня паспорт там, паспорт там, ну тысяча рублей было. Говорит. Короче, карман легкий, а у меня с одной стороны паспорт и кошелек. Понимаешь? И вот мы ходим, лазим ищем. Ну сейчас мне тебе показывают, может ты его знаешь. Он сказал, ну хохов, а -а -а. и постоянный тут, да. ну ты что людей видишь, понимаешь? А у нас тут только, -то, который, ну а ты знаешь что... Я только Сейчас что в него был, я только стану вверх, ты что у него был, ты да, будешь, он, он не он пьет. Еще... Так, ладно, конец съемки. Сейчас я буду говорить. Скажи, друзья, подписывайтесь. Подписывайтесь на канал Джека. Mm -hmm. Будет весело. Мы завтра еще что-нибудь Не знаю, чем это. Потому ну, что мы ели курицу и вино пили. Ну так, а чем я. И нам стало плохо. И тебе, и мне. И я пропоносился, а ты проблевался. Нет. У меня такой организм что если я пью вино, много, а я выпил литра 2, наверное, ну, полтора точно выпил, то, потому что литр сам, а два литра втроем. Но э -э и отец у меня так же, вот на второй день просто идет, организм не принимает, вот вино, то это я на вино не грешу, вино вкусное. Ну, <космотворение> а я просрался, народ завязает, курицу тихо ночью жрал, не знаю, что ты я. У меня стульцяк стул хороший, слава тебе Господи, то ли теплый, но не у меня. Все, конец съемки, конец.